она предназначена для того, чтобы давать клиентам дополнительные преимущества и поддерживать их интерес. Вознаграждение, получаемое на Крауд One, аналогичны милям или баллам. Когда вы пользуетесь услугами авиакомпании, вы накапливаете мили. При использовании платформы Кэшбэк, вы накапливаете баллы, которые в конечном счете можно конвертировать в деньги. Именно этим занимается CrowdOne. Мы используем существующие реферальные платформы этой великой индустрии, как образцы для создания чего-то большего. Наша компания